На самом интересном завершилось. Я сохранила прямой эфир. Он будет висеть. Ну и я повешу это видео в канале Telegram, так что все сохранилось. Так вот, это упражнение помогает расставить точки над и и приводит к здоровому партнерству. Задавайте своему партнеру вопрос, что ты от меня ждешь, что ты хочешь, и как мы можем прийти к этому результату. Вот такое, на мой взгляд, очень хорошее, очень эффективное упражнение на взятие ответственности в отношениях, тогда, когда вас гложить чувство вины. Это хорошо прекрасно работает с родителями, это прекрасно работает с детьми, это приводит к откровенным разговорам и к очень качественным, хорошим результатам с мужьями, с коллегами, с начальством и так далее и тому подобное. Не уход от ответственности, а выяснение. Но только сначала нужно определиться с тем, что вы готовы давать, да? что вы можете что вы хотите что вы готовы что нибудь в вас грузить и четко определить на что вы не готовы идти чтобы не было как вот в вопросе который задавала девушка пардон забыла как зовут которая говорила о том что анастасия помню которая говорила о том что «Вот я раньше давала чересчур много вот чтобы этого не было да, вам нужно еще и определить что вы не можете давать вот такое упражнение. Видите, не уложились мы в час, поэтому прервался у нас эфир. Значит, смотрите... Да, так вот. От вас не будут ожидать того, на что вы не способны, что вы не способны дать, а вы будете с удовольствием и очень эффективно давать то, что вы можете и хотите. Родители не хотят общаться, вины не чувствуют, обиды проработал. Ну, вот такое Чувство, чувство, долго долга гложет, хотя понимаю, что насильно мел не будет. Но это да, это, ну, если вы считаете, что у вас есть долг перед родителями, хотя это тоже очень условно и они не хотят общаться, вы можете помогать им материально так, чтобы они об этом не знали. Ну, как-то так, как выход. Так, но если вы говорите, что у вас все проработано, то оно не должно даже вылазить. Еще одно объявление сделаю. Значит, смотрите, я с сегодняшнего дня открываю ранние продажи на марафон Жизнь без чувства вины. Его стоимость четыре тысячи рублей. С сегодняшнего дня до первого июня он будет стоить тысячи рублей старт марафона «Жизнь без чувства вины» 11 июня. Вот У вас всегда есть выбор. Да? Можете сейчас принять ответственность. Если вы хотите, если вы готовы прийти на этот марафон, если вы понимаете, что он вам полезен и вы хотите его пройти, то у вас есть возможность купить его по сниженной цене до 1 июня за три рублей. Если вы сомневаетесь, если вы не знаете, вы можете прийти на первые три эфира, послушать, выполнить задание. На каждом из эфиров есть задание. И дальше принять окончательное решение, но стоимость марафона уже в этом случае будет выше. Пишите мне в директ. По всем вопросам пишите в директ, я всем отвечу. Я на этом пишите в директ, все там решится. Я на этом с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо за вопросы. Завтра я буду делать флешмоб по нашему сегодняшнему эфиру. Я напомню, что то, что мы с вами делаем, делает мир счастливее, делает вас здоровее, веселее. Поднимает вам настроение и изменяет качество вашей жизни в лучшую сторону. Поэтому упражнение, которое вы сделаете сегодня, я рекомендую вам сделать его прямо сегодня, уже улучшит качество вашей жизни. И флешмобы, которые я организовываю теперь еженедельно, я их буду организовывать по пятницам, они тоже будут приносить пользу и вам. И вашим близким, если вы будете еще делать репосты, то и ваши близкие тоже смогут улучшить, ну не репосты, а делать подобные посты, писать, да, а смогут улучшить качество их жизни. Ах, спасибо большое за комплименты, спасибо вам огромное за пожелания, за теплые слова, работу для вас. И я желаю вам всего самого лучшего! Будьте счастливы! А я, со своей стороны, буду давать вам упражнения, которые вам помогут изменить качество вашей жизни. Пока!